Всем привет! Меня зовут Юлия Хрустылевская, и я из города Чебоксары. Я училась у Милы Конкулы на курсе «Финансовая свобода» в шестом потоке и «Разумное инвестирование» в первом потоке. И на данный момент являюсь куратором этих курсов и провожу личные консультации. В этом видео я хочу рассказать о том, как совершала свои первые сделки недвижимости, какие у меня были ошибки, какие я извлекла уроки из этого. И также на своем примере хочу показать, как даже в небольшом городе с численностью населения меньше 500 тысяч хорошим спросом пользуются квартиры, поделенные на студии. В этом доме у меня было куплено две квартиры. Первая из них была куплена еще до того, как я погрузилась в мир финансов и инвестиций. Я тогда еще не училась на курсе Милы. С первой квартиры у меня, наверное, было совершено больше всего ошибок. В первую очередь я отталкивалась от а, своих хотелок. То есть была куплена квартира на 11 этаже с прекрасным видом, в центре города, с видом на набережную, с видом на площадь, где проходят все мероприятия. Куплена она была в первую очередь для того чтобы в будущем передать эту квартиру своим детям куплена она была за 4 миллиона она не подходит под деление на студии на ремонт в общей сложности ушло порядка 600 тысяч и э, на данный момент она сдается как есть двухкомнатная квартира сдается за 25 тысяч рублей и туда еще входит коммуналка Эта квартира еще дорого сдается потому что в этом доме подобные квартиры сдаются за 20 тысяч рублей с коммуналкой даже при том что я дорого сдаю квартиру на самом деле она получилась низкодоходной и стратегия невыгодна. Доходность с этой квартиры будет составлять не больше пяти процентов годовых. Вторую квартиру я уже покупала после того, как я прошла курс «Милая финансовая свобода». К ее покупке я подходила более осознанно, более обдуманно. Эта квартира прекрасно подходит под делением на студии, там два стояка, она находится на первом этаже. Доходность со второй квартиры в два раза больше. И сейчас вас приглашаю пройти посмотреть, как выглядит моя квартира, поделенная на студии. Итак, квартира выглядит таким образом. Это у нас входная дверь. Осталась она еще от застройщика. И входим маленький тамбур. Делится на две студии. Дверь поставила межкомнатной. В сейчас я уже... Не ставила бы мешком двери, а поставила бы железные, потому что они обеспечивают более высокую шумоизоляцию. В этой студии ориендатор живет уже два года, поэтому, в принципе, на студии достаточно обжитая. Здесь кухонная зона, 4 спальных места, большой шкаф, рабочая зона и холодильник с микроволновкой. Здесь у нас есть коридорчик и достаточно большой санузел. Квартира была куплена с большой акцией от застройщика за миллион млн, она расположена на первом этаже, очень удачная планировка, очень хорошо делится на две студии, было два стояка. И на данный момент я сдаю одну студию поменьше за 9 тысяч, чистый денежный поток, вторая побольше студия сдается за 11 тысяч. При этом однушки в этом районе с более-менее нормальным ремонтом сдаются за 10 тысяч, причем иногда даже с коммуналкой. Я за 20 тысяч в общей сложности сдаю без коммуналки. Получается в два раза выше денежный поток, чем если бы я не делила квартиру на студии Если считать в цифрах доходность, то квартира была куплена за миллион восемьдесят 700. На ремонт ушло полностью со всем наполнением порядка 500 тысяч. На ремонт где-то ушло около двух месяцев. И таким образом доходность квартиры составляет уже 10% годовых, что в два раза больше, чем двухкомнатная квартира в этом же доме на 11 этаже. Поиск арендаторов и сдача квартиры у меня заняла около недели. Это наглядный пример, что даже в маленьком городе, таком как Чебоксара, такая стратегия тоже возможна и пользуется довольно хорошим спросом. Так, сейчас мы посмотрим вторую студию, она немножко поменьше. В этой студии я присоединила балкон, оставила только те части, которые нельзя сносить, здесь планировалась перегородка, я ее пока не поставила, поместился хороший вместительный шкаф, хорошая появилась рабочая зона. Но это было моей ошибкой, несмотря на то, что не меняла балконную раму. В целом зимой здесь достаточно холодно, мне пришлось в срочном порядке утеплять пол. Я положила инфракрасный электрический пол, и за счет этого у меня большой счет электричества. Небольшой санузел вот таким образом получился. На данный момент у меня есть еще одна квартира, поделенная на студию. Она расположена в городе Москва. И она мне приносит уже гораздо большую доходность, больше 15% годовых. Об этой квартире я обязательно запишу видео чуть позже. Но у меня ее не было бы, если бы я сдалась на начальном этапе, боялась совершенных мною ошибок в городе Чебоксары. Поэтому, ребят, если у вас на начальном этапе возникают какие-то ошибки, сложности, не отчаивайтесь, помните, для чего вам все это нужно, идите к своей цели и у вас обязательно все получится. На сегодняшний день у меня больше 10 стратегий в инвестиционном портфеле. Помимо своей стратегий в недвижимость, я также инвестировала в составе пола в создание доходного дома в Подмосковье, в создание апарт-отеля, инвестировала в отель в Санкт-Петербурге. Есть недвижимость в Сочи. Помимо этого, также инвестирую в бизнес и инвестирую в криптовалюту. На данный момент создаю портфель на фондовом рынке. Я активно развиваюсь в этом направлении, и мне действительно есть чем с вами поделиться, о чем вам рассказать. Записывайтесь ко мне на консультацию, я с удовольствием помогу вам решить ваши вопросы и направлю в нужное росло.